Добрый день. В этом видео поговорим об электронных документах, рассмотрим, какие бывают виды электронных документов, чем они между собой отличаются, какими видами электронных подписей могут быть подписаны те или иные документы, а также рассмотрим вопрос, в каких случаях электронный документ может признаваться равнозначным документу, который выпущен на бумажном носителе. Итак, начнем с видов электронных документов. Различают всего два вида электронных документов. Первый вид – это электронный документ непосредственно. И второй вид это электронный образ документа. Между этими двумя видами есть определенные отличия. Их всего можно разделить на три группы. И в зависимости от того, какие критерии, характеристики относятся к тому или иному виду электронного документа, можно понять, какой конкретно вид документа электронной перед нами присутствует. Электронный образ документа либо электронный документ. Итак, начнем с электронного документа. Первый критерий, который определяет данный вид документов, он состоит в следующем. Электронный документ изначально создается в электронной форме, без предварительного документирования на бумажном носителе. Из этого критерия можно понять, что электронный документ изначально выпускается в электронной форме. Электронная форма, как вы понимаете, это форма, с помощью которой, посредством которой документ может передаваться по телекоммуникационным сетям, либо обрабатываться в информационных системах. То есть электронный документ изначально выпускается в электронном виде и не имеет своего бумажного аналога. С электронным образом документа ситуация немного иная. Первый его критерий состоит в следующем. Электронный образ документа создается посредством сканирования бумажного документа. Иными словами, для того, чтобы получить электронный образ документа, должен быть оригинал в бумажном виде и с помощью сканирования создается электронная копия оригинала бумажного документа, который является электронным образом данного документа. Проще говоря, для простоты понимания электронный образ документа ⁇ это электронная копия оригинала бумажного документа. Следующий критерий электронного документа состоит в следующем. Электронный документ может признаваться равнозначным документу на бумажном носителе. Иными словами, электронному документу может придаваться такая же юридическая сила, как и документу на бумажном носителе. О случаях, при которых электронный документ может признаваться равнозначным бумажному документу, мы рассмотрим чуть позже, когда будем рассматривать виды электронных подписей, которыми подписываются электронные документы. Второй характеристикой или критерием электронного образа документа является следующее. Электронный образ документа не заменяет собой бумажный оригинал. Иными словами, если вы сделали электронный образ документа с бумажного оригинала и даже, может быть, подписали его какой либо подписью электронной, то это не означает, что теперь вы можете использовать только электронный образ документа, а сам оригинал можно куда-нибудь засунуть и забыть про него. Нет. Электронный образ документа является всего лишь электронной копией и вам в любом случае всегда нужен будет оригинал документа, который у вас присутствует в бумажном виде. Поэтому не торопитесь распрощаться с бумажным оригиналом если вы сделали электронный образ документа, и даже если вы его подписали усиленной квалифицированной электронной подписью. И последний критерий, который относится к видам электронных документов – это способ, с помощью которого документ подписывается. Во-первых, нужно сказать, что электронный образ документа он заверяется, а электронный документ он подписывается. Разница состоит в том, что когда заверяется электронный образ документа, то есть это фактически подтверждается верность копии, электронной копии документа его бумажному оригиналу. Заверяться документ может соответственно любой одним из видов электронной подписи который мы будем рассматривать далее. Электронный документ не заверяется он подписывается точно так же, как уполномоченное лицо ставит свою подпись на собственную-ручную подпись на бумажном документе также электронный документ подписывается определенным видом электронной подписи Иными словами с момента подписания электронного документа он вступает в силу. И получает юридическую силу действия с того момента, когда он непосредственно подписан. Точно так же, как и начинает действовать с момента подписания тот документ на бумажном носителе, который аналогично может подписываться не в электронном виде. Итак, в ситуациях, когда вам необходимо сформировать электронный образ документа, либо электронный документ, допустим, для подачи в суд, либо для подачи в налогов, либо для взаимодействия с своими контрагентами, либо с другими государственными и муниципальными органами необходимо понимать, что если у вас требуют электронный документ, то он соответственно должен отвечать трем критериям, которые предъявляются к электронному документу. Если же вы от вас требуют создать документ посредством сканирования бумажного документа, то это на 100% электронный образ документа. Итак, переходим ко второму вопросу. Он касается у нас непосредственно видов электронных подписей. Их различают также две. Это простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. В статье 5 Закона об электронной подписи в пункте 2 указано, что простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей и иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. Из определения, указанного в законе, видно, что простая электронная подпись не использует средства криптографического преобразования информации, либо шифрования. То есть простая электронная подпись формируется с использованием ходов, паролей иных средств, подтверждающих формирование данной подписи по определенным лицом. Одним из примеров подписания документа простой электронной подписью может быть использование своего, допустим, личного аккаунта в какой-либо информационной системе, куда вы входите под своим логином и паролем. Усиленная электронная подпись по своему виду отличается от простой электронной подписи, но прежде чем ее рассмотрим, сразу нужно отметить, что усиленная электронная подпись подразделяется на два подвида – это квалифицированная и неквалифицированная электронная подпись. В той же статье 5 Закона об электронной подписи перечислены критерии, которым отвечает усиленная подпись. Электронная подпись. В частности, усиленная электронная подпись может быть получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи. Иными словами, в отличие от простой электронной подписи, усиленная подпись формируется с использованием крип криптографического преобразования информации. Иными словами, она шифруется. Второй отличительной чертой усиленной подписи является то, что оно позволяет определить лицо, которое подписало электронный документ. Третье – усиленная электронная подпись позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента ее подписания. Иными словами, после того, как вы подписали документ, усиленный электронной подписью и внесли в него изменения, это будет сразу видно при Подписание документа простой электронной подписью это обнаружить не удастся. И четвертая усиленная подпись сдается с использованием средств электро электронной подписи. Ну, собственно говоря, тех средств, которые обеспечивают криптографическое преобразование информации. Отличие квалифицированной от подписи от неквалифицированной состоит в том, что для квалифицированной подписи выпускается сертификат, который подтверждает, что ключ проверки подписи принадлежит определенному лицу. Иными словами, сертификат это документ, который выпускается удостоверяющим центром который подтверждает, что электронная подпись выпущена для определенного конкретного лица. Теперь вернемся к вопросу о том, в каких случаях электронный документ может признаваться равнозначным документом, выпущенным на бумажном носителе. Существует два правила, которые гласят следующее. Электронный документ может признаваться равнозначным документу на бумажном носителе, когда он подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено законом. Иными словами, во всех случаях, за исключением тех, когда иное установлено в законе, во всех случаях считается, что электронный документ, который подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, он всегда является равнозначным документу, который был подписан собственноручно на бумажном носителе. Данное правило применяется для всех видов правоотношений, как в судебных, так и в гражданских и иных, где используются электронные документы. Если электронный документ подписан простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, то он может признаваться однозначным документу на бумажном носителе, но только в тех конкретных случаях, когда это прямо указано в законе. Иными словами, по общему правилу, электронный документ подписан электронной подписью простой и усиленный неквалифицированный, он не признается равнозначным документу, но может признаваться только в том случае, если это прямо указано в каком-либо документе, который регламентирует, регулирует применение данного электронного документа. И в завершении отметим один нюанс о визуализации электронных документов, поскольку люди не способны Считывать напрямую информацию из информационных систем, для того, чтобы понять, что написано в электронном документе, его необходимо визуализировать. То есть, иными словами, представить тот вид, в котором его человек может прочитать, либо распечатав, либо с экрана. Для того, чтобы при визуальном осмотре документа электронного документа можно было понять, что он подписан каким-либо видом электронной подписи, на данном документе должна проставляться соответствующая отметка о том, что документ подписан электронной подписью. В этой отметке должен быть указан номер сертификата, ключ электронной подписи. Также должны быть указаны фамилия, имя, отчество, водельца сертификата и срок его действия. Данная отметка должна располагаться в том месте, где обычно на бумажном документе ставится собственная ручная подпись лица, который подписывает документ. При этом данная отметка не должна закрывать текст документа, либо каким-то образом перекрывать иные обозначения иную информацию, которая содержится в электронном документе. Таким образом, несмотря на похожие наименования видов электронных документов, они между собой отличаются, и понимая данное отличие, вы можете легко понимать смысл и значение формируемых электронных документов и правильно их использовать в судебных и иных взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Увидимся в следующем видео.